Всем привет! На связи Анна Камлевская ваш личный педагог по вокалу и автор канала Вокальный Дзен Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные интересные видео и статьи Ну а мы перейдем к теме видео и это самый частый распространенный вопрос во всех моих социальных сетях Можно ли научиться петь онлайн без опыта, без музыкального образования, какой-то вообще подготовки И я с уверенностью могу сказать, что да, можно научиться петь онлайн, сейчас это реально, но, конечно же, вы должны понимать, что у всего есть свой предел. С чего нужно начать? С чего нужно начать, если вы решили учиться петь онлайн? Вам нужно понять, на каком вокальном уровне вы сейчас находитесь. Самостоятельно это сделать, но практически невозможно. Поэтому вам нужно пройти либо какое-то бесплатное прослушивание в музыкальной, где-то вокальной школе. Но здесь Здесь могут быть подводные камни друзья мои как правило такие бесплатные уроки проводятся для того чтобы вас потом заманить в эту школу до да, привлечь вас как платного ученика и возможно педагог не всегда скажет вам правду и не всегда даст объективную оценку ваших вокальных способностей поэтому я всегда вам рекомендую ходить на платные уроки они могут быть с какой-то скидкой ну вот что-то такое но когда вы заплатили деньги, вы можете рассчитывать на более объективную оценку ваших вокальных данных. Вот я, допустим, провожу экспресс-диагностику голоса по WhatsApp, вы присылаете мне записи двух-трех песен, как вы поете, я это отслушиваю и даю вам обратную связь, да, в каком направлении вам двигаться, какой, допустим, у меня лучше взять курс или по ютубу как заниматься, какие у вас сильные слабые стороны в голосе, на что обратить внимание, в чем вот ключевая проблема, да, почему на данном этапе, ну, вы не можете петь так, как вам бы хотелось, потому что убирая вот эту ключевую проблему, вы уже дальше можете более спокойно двигаться к своим вокальным целям. И у меня это достаточно бюджетная услуга. Если вам это интересно, пишите в комментариях, в личные сообщения. Мы с вами все обсудим, как вам это получить. Соответственно, вот первый шаг – это определить ваш вокальный уровень. Пока вы его не определили, вы будете, как такой ежик в тумане, не понимать, куда вам идти и над чем работать. Соответственно, далее вы можете пойти двумя путями. Либо заниматься по бесплатным видеоурокам на YouTube, либо взять себе какой-то вокальный курс, либо брать просто уроки по Skype с педагогом. На YouTube вы найдете очень много информации. Зачастую она будет противоречить одна другой каждый педагог будет но ну, отстаивать свою позицию точку зрения и это правильно поэтому если вы выбрали путь ютуба найдите одного педагога и хотя бы месяц-два позанимайтесь по его урокам. вот исключительно по его урокам. сделайте запись вашего голоса до начала занятий после можете одну и ту же песню взять записать кусочек куплет припев и сравнить то есть вы Сами, в принципе, почувствуете, есть у вас прогресс или нет, стали вы лучше петь или нет. Вот если прогресса нет, значит нужно искать ну, какие-то уроки другого педагога. Но тут может быть такой подводный камень, вы же можете делать упражнение неправильно, и без обратной связи вам будет крайне сложно понять, но правильно вы сделали упражнение или нет. И возможно, вы будете делать неправильно, и тогда не будет у вас результата, да, и тут, ну, как бы не педагог виноват, и не его уроки. Я вам могу порекомендовать свой YouTube-канал, он также называется «Вокальный дзен», там вы найдете прям уроки 1, 2, 3, они у меня пронумерованы, и там будут уроки на дыхание, для голоса, упражнения очень простые, поэтому шансы, что вы сделаете их неправильно, ну вот практически нет, да, скорее всего, вы будете делать правильно. Соответственно, следующий момент — это выбрать какой-то вокальный курс, возможно, марафон и так далее. Ну, кстати, про марафоны я отдельное видео запишу, что я думаю о вокальных марафонах, которых очень много сейчас, особенно в Инстаграм но поговорим про какие-то вокальные курсы. Здесь очень важно тоже найти своего педагога, и чтобы действительно это был, знаете, не просто набор каких-то упражнений. Вот педагог сидит, когда на уроке, да к нему на индивидуальный урок приходит человек, и он ну вот видит человека и понимает конкретно, ну вот, какие упражнения сейчас этому ученику дать. А когда это вокальный курс, ну, педагог же не видит каждого, то есть это некая общая программа работающая. Порой педагогу ну, сложно это все в голове разложить по полочкам собрать и вот выстроить вот эту методику обучения программу да то есть это может сделать только опытный педагог раз-два через кого прошло очень много учеников, и три – это педагог, у которого есть такое мышление методолога, да, который может эту методику выстроить. То есть не просто набросать туда, накидать упражнений, а чтобы вышли от простого к сложному и действительно приходили к результату. Поэтому вот я так смотрю сейчас, ну что вот в вокальных курсах. Курс к курсу рознь. Обращайте тоже на это внимание, да, присматривайтесь, не берите вот так вот, ну знаете, вот что попало, что первое увидели. В этом плане я вам могу, конечно же, смело порекомендовать свои вокальные видеокурсы. Помимо того, что я педагог по вокалу, я еще и кандидат педагогических наук. Я сама писала диссертацию кандидатскую и с методикой, методологией. У меня все просто на пятерку. А здесь я... Могу вам это сказать вот с чистой совестью, как это правильно, да, так говорится. С чистой совестью. Курс новичок подойдет вот для начинающих, кто никогда не занимался. Это будет для вас идеальный вариант. И плюс сейчас я в свои курсы добавила обратную связь. То есть вы подписываетесь на закрытый аккаунт в Instagram и каждый день вы можете присылать мне упражнения, получать обратную связь. И так вы будете вот, ну, уже точно 100% понимать, правильно вы сделали или нет. То есть раньше у меня курсы были без обратной связи, но я поняла, что это ну, просто вот необходимо. Это добавить такую возможность, чтобы вы понимали, туда вы идете или нет. Плюс, конечно же, вы можете задавать мне вопросы, я буду постить полезный контент в этом аккаунте, да, только вот прям для тех, кто реально в этом заинтересован. И, соответственно, естественно, сам курс, видеоуроки, они у вас останутся навсегда в доступе. Вы будете идти по четкой программе и заниматься. Если будут вопросики, вы, конечно, мне их задавайте в комментариях. Дальше. Допустим, вы выбрали курс, вы занимаетесь, все классно, да, получаете обратную связь. И тогда, ну, тоже крайне сложно не прийти к результату. Если вы занимаетесь с педагогом по скайпу, здесь одна проблема, это достаточно дорого будет, ну, не бюджетно вообще ни разу, если педагог хороший, он не будет брать 500 или 300 рублей, он будет брать, ну, в 5 раз минимум больше, да поэтому этот вариант как бы он классный, но он не бюджетный и нужно минимум раз в неделю заниматься, да, возможно даже два. И опять таки, вот если вы занимаетесь по видеокурсу, у вас уроки остаются, да, вы можете пересматривать, вы можете вместе с педагогом делать. А если вы просто по скайпу позанимались, ну вы позанимались и все, как бы у вас особо больше ну, ничего и не осталось, да, только приятные воспоминания от занятия. Поэтому я всех сейчас агитирую вот за видеокурсы, к которым доступ у вас остается навсегда, вы можете всегда пересмотреть, и, конечно, супер, если этот курс с обратной связью. Вот, ребят, технология такая, то есть как бы вы, вот какой бы способ вы не выбрали занятие онлайн, это реально все работает. И еще, если вы идете на занятия вот по скайпу, к педагогу тоже такой момент, не всегда скайп дает корректный звук, поэтому здесь тоже важно, чтобы педагог был опытный, именно в занятиях по скайпу, чтобы был опыт. И всегда обращать внимание, если педагог, вот у вас прошло там 4, может быть 6 уроков, и он ни разу не попросил вас прислать ему запись на WhatsApp, или записать себя на диктофон песню, упражнение, прислать на WhatsApp. Не очень хороший вариант, сразу вам могу сказать. То есть важно как бы педагогу тоже самому себя проверять свои предположения, вот так он услышал вас по скайпу или нет, важно проверять и чтобы вы присылали вот эти вот ну, записи по WhatsApp или сделанные на диктофон. Это, ну, вот прям такой моментик, который очень часто многие упускают из виду, но он имеет место быть. Поэтому обязательно, обязательно за этим тоже следите. Петь онлайн научиться можно, петь онлайн учиться нужно. В современном мире мы не можем отрицать этот момент онлайн образования поэтому если вы мечтали научиться петь смелее идите к своим мечтам можно сейчас э, на любой вообще вкус и цвет найти себе курс педагога на любой кошелек поэтому действуйте, учитесь петь наслаждайтесь звучанием своего голоса с вами была Анна Камлевская ваш личный педагог по вокалу автор канала Вокальный Дзен подписывайтесь, до новых встреч пока-пока